Ну, сейчас зайдем внутрь, покажу вам, что там будет внутри, какие интересности нас поджидают. Чем больше такая работа, тем дороже. Тут целая подборка, елки-палки, посмотрите. То есть, типа вот так? Да, типа ага. скорая помощь. Какой, какой капец. И что, тут у тебя целое богатство, тебе приносили по разновидностям, да? А в чем прикол этих солдатов, я вообще не понимаю. А? Они еще, небось, звенят, как вообще, как дикие. Потому что определить вот такую картину как новодел знаете как очень просто ну барахло начинают печатать и уже начинаются разные разные ухудшения к сожалению вот. Так, ну что я вновь в магазине на салтовке на 602 а, это у нас лавка старых вещей и что хочу сказать что здесь то, как обычно видите все выставлено то что и было новый год если хотите можем снять отдельный выпуск как раз по елочным игрушкам, какие самые дорогие. Кстати, на канале есть видеоролик про елочные игрушки. Я делал из тех, которые я лично нашел у себя на чердаке на даче. Так что, если интересно, ссылочка вот здесь будет вверху, в подсказке, либо в описании данного видео. Вкратце расскажу, что ценятся конечно же какие-то интересные персонажи. То есть, это персонажи из сказок. Тут, конечно, я Прям сейчас таких не вижу. А, кстати, еще ценные из папье-маше. Более редкие, более такие э, старые, скажем так, елочные игрушки. Ну, сейчас зайдем внутрь, покажу вам, что там будет внутри. Какие интересности нас поджидают непосредственно в этом антикварном магазине. И пока Ой -ой -ой. еще не выпал снег. У нас Ой -ой -ой. отличная возможность приехать на самокате что тут, у тебя целое богатство, тебе приносили по разновидностям, да? Так, вот эти 25 копеек, которые я вам показывал. Ну что, барабанная дроп, ваши прогнозы, 2001 год. 2003, уху. Все, надо брать, надо брать. Сейчас. Так, ну что, вижу тут фотоаппараты появились, солдатов целая гора. А в чем прикол этих солдатов, я вообще не понимаю. А? Блин, они же вообще тут жуткие. Ну, может, действительно, ну, это, это из детства. И там есть супер какие-то редкие Ну не знаю Небось каждый солдат грин по 20 стоит Почем такие солдаты вообще? Ну да, в хорошем состоянии 25 даже можно Ага Вот, а вот маленькие Ну, честно говоря, пока не моя тема Вообще такие солдатики Ну Хотя для людей, которые занимаются профессионально антиквариатом И покупкой и продажей Это интересно, потому что новое направление Все-все-все Вот Что у тебя еще интересного нового появилось? О, смотрите, часики Это что у нас? Танковые Yeah. Да. Я себе тоже на днях взял Ох, что-то они, конечно у тут... заводятся, гляньте как Вообще прикольная штука Покупают сейчас часто геймеры Вот такие вот танковые, вот такие авиационные Ставят на стол И довольно стильно, круто выглядит Вот, так что вообще прикольная зачем. Переоборудовать Да, да, подставки там под них делают такого формата Это у нас кто такой? Доктор что ли? Это стриптизер? Доктор стриптизер вот, я не знаю, можно такое на Ютубе показать. Это показывать. на бутылку одевается. Ага. На бутылку одевается и для девочек? А что-то бутылка какая-то должна Это быть? Это скорая помощь. Маленькая должна быть какая-то бутылка. Спасатель. Нет, обычная 0,5. 0,5. Есть у тебя? А ну-ка. То есть типа вот так? Да, типа есть ага. скорая помощь. Какой какой капец. <связь> что? И что? И кому так выдарить? Никому, доберешься. И, ага, скорая помощь. Ну да, если что, так сразу. И конечно. сколько такой комплект? Давай оценим. А, Такая бутылочка у нас раритетная можно за 150 по-свойски подогнать Класс, 150 150 и 150, 300 300 грин такой наборчик, представьте кому-то подарить Недорого, но прикольно И вот так формируется глядя на ровном месте Это если покажут подписку на твой канал, а так 400 По 200, 200 то, 200 то Поняли, пожалуйста, напишите в комментариях кому такой комплекте подошел бы Слушайте, супер, супер. А что тут прям еще, может быть, я что-то для себя выберу приобрести. О, манюсенькие часики. Они еще, небось, звенят, как вообще, как дикие. Класс. Я такие показывал, когда мы путешествовали э, с Мирикмани по одесской барахолке. Тоже такие маленькие, но они в коробочке. Конечно, очень круто, когда они в коробочках и прям с документами дороже всего ценятся. И, как видим, здесь не очень много всяких царапин. Но в целом тоже, тоже ок. Вот такие разные часики. Самоварчики. Ну, так. это электрические, это не, не так недорогие. Это дешевые самовары, потому что они электрические. Это вообще сувенир какой-то, да? А, это сувенирный самовар. А сколько такое стоит? 150. Ага, все по 150. Сегодня день такой прям удачный. Угу. Так что мне нужно выбрать? А может 25 копеек тоже как бы? О, нет. Отдадим за 150. Только не это. Блин, ну я даже не знаю, слушайте. Какая-то картина даже есть. Да нет, мне, кажется. нету. А что за картина? А ну-ка давайте посмотрим. О, ничего, ничего, влетел. ничего. Кстати, по закону прав потребителей, если с витрины что-то падает, можете за это не платить, если в магазине уронили. Потому что должны быть вот такие специальные нет, здесь стулочки. Надо. Здесь не действуют законы Украины? Здесь нет, здесь законы СССР. Ну, аккуратно отвечай на этот вопрос, даже в YouTube пойдет. Законы СССР действуют. Так, ребята, у нас декоммунизация, он пошутил, не, не нужно. А то магазин СССР улетит в СССР. Смотрите, картина написана маслом, мне кажется, вообще очень... Давайте к свету подойду. Интересно сделано. Прямо такая небольшая работа на картоночке и сделана очень-очень филигранно. Конечно, небольшие есть у нее прямо вот остатки там от, от клея, но довольно сложно такую работку сделать. Жалко, что она маленькая, но вообще работы картины ценится по размеру. Чем больше картина, тем она э, дороже. Вот чем больше такая работа, тем дороже. Тут целая подборка, елки-палки, посмотрите. Кто-то художник, видимо, заходил, да? не готов к тебе был конечно что ты мне про расскажешь картины кто тебе их принес да принесла одна женщина она сама пишет э -э она короче ей досталась от, от одной женщины ей досталось класс класс может быть я вот те что-то сейчас выберу и прикуплю можно будет да, конечно. а ты уже сформировал у них цену или а будем сто гривен? гривен за все да да нет не за все за каждую по сто гривен Да. Ой, не знаю, хочется что-нибудь на камеру у тебя купить в магазине, чтобы показать личным примером, что это все. Но даже не знаю, даже не знаю. Ну, может быть, парочку картин я бы взял. Посмотрим. Ну, куда я их поставлю? Вот это, конечно, у меня нет таких под них рамок, ничего. Маки. Тоска за летом, друзья. Вот так вот хочется вернуться назад в лето, а то сейчас зима, холодильная, эти коронавирусные инфекции. Это просто какой-то ужас. Вот. Ну, одна хоть побольше немножко. Но все равно, все равно. Ну красиво, что сказать. Это что у нас? Чем же написано? Ну вроде масло. Масло, масло. Да? Да. Ну так на ощупь просто как-то как-то необычно. А какого года они, как ты думаешь? Какого года? Это свежие картины, это не старые. Угу. Слушайте, ну в целом можно поставить себе на стол, повесить такой. Даже можно повесить в рамочку. Размер сейчас не подскажу, но, наверное, сантиметров 30 на 25. Ну, что-то такое. Сколько размеру? так вот в вот, рамочку раз. Вот это это вообще что-то выше вышито, что ли. А это выше-то или что-то у тебя? Вот здесь вот. Что -что это выше-то, выше-то? Не-не-не, -то... тоже... а почему такое ощущение, как будто бы это. А потому что это на ДСП. Ага, я люблю все пощупать, потрогать Вообще, настоящий коллекционер, он перед тем, как оценивать или что-то покупать Он всегда попробует, понюхает, посмотрит Потому что определить вот такую картину, как новодел, знаете как? Очень просто, просто берете ее и нюхаете Настоящая картина должна пахнуть стариной, какой-то плесенью деревом а если картина новодел вы почувствуете только запах свеженькой красочки даже если картине там пару лет все равно можно услышать этот запах так что нюхайте картины подходите вы знаете иногда заходишь в музей думаешь класс сейчас посмотрю настоящие работы Подходишь к картине она пахнет свежей краской и думаешь твою мать вот вот, вот так в нас в нашей стране так происходит да судя ты пришел посмотреть картина они как будто бы новые они, кстати, И на вопрос, конечно, они говорят, что это все реставрация, все такое. Ну, какая реставрация, ребята? Ну, блин, вы верите в это? Картины просто-напросто вывозятся, перепродаются на аукционах и так далее с музеев. Это потому что людям просто надо как-то кормить свою семью, и они такое делают. Это какой-то ужас просто. Вот. Но хотелось бы верить, что все будет хорошо. И в частных коллекциях, друзья, держите, конечно же, оригиналы получше. И вот такие вот, как красивые, просто просто невероятные картины. Итак, значит, э, ух ты, какой нож у тебя. Вот да, это да, да. швейцарский. Да, да, Боже мой, какая красота. Сколько такой стоит? Такой вообще без чехла 1800 гривен. Вот мне нужно на канал распаковывать вот такого плана нож. Ребята, у кого есть, пожалуйста, пришлите. Я приехал с посылочкой, мне прислал подписчик потрясающую монету, бракованную. И мне кажется, у меня дома подобная монетка есть. Сейчас вам покажем, что это за монета. У тебя есть пятерочки? Да, у меня точно такой же брак есть, друзья. Посмотрите, это просто невероятно. У меня есть 5 гривен. Вот с точно таким же браком, который мне под подарил подписчик в прошлый раз. Эту монетку также мне подарил подписчик. Богдан, передаю тебе привет. Спасибо тебе большое за такую монетку. Она пойдет в мою коллекцию. Я обязательно еще покажу в следующем видеоролике. Огромный тебе привет Спасибо всем, кто пишет мне в инстаграм Ссылочка будет в описании Присылают свои монетки Я с радостью вас приобретаю Беру в дар для вот таких вот обзоров Чтобы вам показать, какие бывают интересные браки Попадает или масло, или еще что-то Какая-то стружка Я даже не знаю, что может произойти Чтобы вот такой вот брак, брак случился К сожалению, такие монеты... Дорого не стоит, потому что, ну, во-первых, это уже вторая с таким браком, и людей, которые коллекционируют браки монет Украины, особенно не новых, не так не много, много, очень узкая ниша, но мне интересно на канале вам показать вот такую монетку, такой брак, ну, барахло, начинают печатать, и уже начинаются разные-разные ухудшения, к сожалению, вот смотрите, невероятно, невероятно. А, расскажи мне про этот нож. Как вот вот я вот думал тоже выбирать себе нож. Как не, ты, нож где ты его нашел? Симпатичный. Ты его себе прям оставил, да? То есть да, я прям его себе оставил. И новый? Он выглядит как? Ну вот... новый есть, да, он а -а -а. новый. Ты покупал его в Швейцарии? Нет, я не покупал его в Швейцарии. Я... он здесь, ну, купленный и не пользованный. Ага, вот слушай, такой. а с чего? Что за у него пластик? Есть. Это да, да такой какой-то интересный пластик Как будто шершавый такой, как будто на ощупь Да, немножко. да, да. Ага, Слушай, выглядит очень стильно И причем большое лезвие И ты довольно так легко распаковал эту Не, режет очень хорошо Не знаю вообще Так, ну, я сейчас гляну От кого я получил монетку Смотрите, довольно много. Пила, ножницы, отвертка. То есть, он такой рабочий, рабочая лошадка, да, можно сказать? Да, тоже можно использовать как отверточку. А, по... а это что такое вообще? не А, это открывать пивас, да, наверное? Да, да, да. Это Ребята, важно, что... как думаете, насколько актуально тут пивас сейчас? А? Кто пьет? О, а тут их две. От а чего они отличаются? Раз, Да, два. видишь, они какие-то разные, не знаю даже. Ага, это тоже в нем было? Да, это... Пинцет, смотрите. Пинцет и, Блин. и, типа, зубочистка или что-то такого плана. Или... Многоразовая зубочистка? Наверное. Посмотрите, просто идеальное состояние. Но ну, я бы монетку, конечно, так бы. Ну, можно в принципе взять, если монету не жалко. Но обычно на концах у, для монет щипчиков там такие маленькие прорезиночки есть. Так что это для монет не очень подойдет. Но для чего-то мелкого, что-то взять, такое манюсенькое. Вообще, Чехол оно... очень под него прикольный. Блин, это родной или? Да, да, такое. Да, под него специально. А Отдел, он, он, он. потому что фирма тут, тут, тут другая с каким-то номером... с это, это, это, это а Просто да. здесь, видишь... No, no. А, слушайте, no. супер вообще. Я не знал, что так... И вот она как зубочистка, которая ну, добавляется, да. Ребята, кто по ножам еще разбирается, напишите в комментариях, как вам такой ножик, насколько он по уровню офигенности, да, от 1 до 10, там, типа, где 10, 10, самый вообще офигенный нож с максимальной комплектацией, а что это такое, типа, это выкидуха или это просто есть, фиксатор? Это, это фиксатор, а -а -а. типа, вот так, назад его не сложишь без а -а -а. этого, а -а -а. то есть надо нажать... Нет, есть еще круче, если по 6 тысяч ножей, и по Обалдеть. 8 тысяч, я смотрел там ножи. А если кто-то захочет купить, можно будет у тебя его приобрести? Да, можно будет. А как, еще какая цена? Ты так созвучишь сейчас? Вместе с чехлом можно э -э 1600 гривен отдам. Обалдеть, слушайте, ребят, вообще нож просто как для состояние идеальное, прямо. Кстати, я знаю, что есть такие выкидухи, хоп, нажимаешь, у тебя прям сразу бам, ну, и открывается. На, на швейцарских вряд ли, наверное, такое, это такое более... Понтовые, более пережиткие Прошлого, да? Более нож как э, приспособа для всего, чтобы там не случилось, когда там в походе или еще. И, И быстро открыть чтобы... его, да, чтобы можно было. Ну, видишь, было бы удобно, если бы была какая-то такая фиксатор, чтобы чем открывать. Одной рукой, чтобы можно было открыть. Ну, это типа жневые кидушка, это не на, не на скорость, это нож, не, не а для того, нож... чтобы быстро выйти. Да, чтобы быстро выдержать, это нож, поход... ну, чтобы пойти в поход, чтобы там. Слушай, вообще классно. На все случаи жизни там было все. Так, ребята, ну что, 25 копеек, забирать, не забирать в таком состоянии? Или дождется своего нового владельца прямо в магазине? Как у тебя адрес тут? Как Люди пишут, как вас найти на 602? -м? Вот как вот людям объяснить? Ну, 600, 602, наверное, тут тяжело как бы найти. Это тут а, сушиточка. Да. да, тут есть суши -точка, которую знают все. Так, значит, вы выходите Круга проходите вглубь базара, поворачивайте в крайний правый ряд, и вот здесь вот лавка старинных вещей. Во Вообще, да, на углу суши точка тут где-то есть. Ага, все, я понял. Ой, суши я очень люблю, кстати. Ты берешь тут заказываешь суши? Да-да. Не будем делать рекламу, бесплатно. Так, ну что, в принципе самый лучший вариант, если вы пришли и не можете найти, это позвонить. Вот эти номера прямо здесь вы можете увидеть и набирать и набирать ну как витрины я уже показывал так. так ну что погнали дальше так что еще я у тебя еще не видел номера там номера. да номера красивые Дай, сделаем да. так ну друзья я картины выбираю сейчас вот понравилась вот эта работа в следующем ролике покажем дальше покажем игрушки новогодние покажем дед морозы там можно еще сделать ну я тут доделаю все это класс так, по картинам. Давай еще раз быстренько, пока у нас свет мы включили, пробежимся. Можешь про да. их показать? Вот такие вот заново, просто показать, вдруг кому-то какая-то работа приглянется. Было бы классно их как-то пронумеровать. Ну давайте, вот первая работа, вторая работа, угу, третья. Блин, вообще очень красивый. Очень... И мама... Да, она точно солонка. Ну, да, для солки. Тени, обденьте, где... Так, четвертая работа. Потом кто-то в видеоролике просто скинет номер этого. Пятая работа. Угу. Дальше. Шестая. Седьмая. Да, дальше. Угу. Восьмая. 9 10 11 12 маки и вот такая 13 работы и вот 14 совсем большая ну скажем так в относительно этих 14 работа а такая сколько стоит Или пока так, 250 Класс. 14. Друзья, вот такие вот работы. Если вам какая-то, напишите, какая вам больше всего понравилась в комментариях. А вот еще одна. Ну, а вот это все, я, наверное, заберу а, ее. Ну, да. посмотрим. Сейчас. А, ты же отлаживаешь. Да, да, да. Напишите в комментариях, какая вам понравилась больше всего работа. Поставьте лайк. И там будет Вайбер, контакт Юрия можно будет написать ему в Viber или где-то обычно переписывать. Да, в Телеграме Viber, Viber, Viber. В Viber в Телеграме. Потому что много-много всего здесь. Куча разных штуковин, значков. Ребята, спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Напишите мне в комментариях, какие темы рассказать более подробно. Что показывать прямо тут, видите, много-много всего. Что показать более, скажем так, подробно. И вам бы хотелось узнать. Возможно, я найду вам эксперта конкретно по какому-то направлению. И приходите в лавку старых вещей. Если что-то интересное, пишите мне в Инстаграм. Я вам подскажу по оценке по редким монетам Украины. И до новых встреч, друзья. Всем пока.